Всем привет, я Катя, и это Такие дела. Починить дом пакетом? Почему нет? Нас уже не удивляет укладка плитки зимой, уборка невидимого снега, но покрытие пленкой домов — это что-то новенькое. В Барнауле местные жители возмущены ремонтом дома, где трещина практически разделила его пополам. Заделывать щели полиэтиленом, конечно, экономично, но неэффективно. Жители дома жалуются на сквозняк. В комментариях указали, что можно было бы и на весь дом пакет накинуть, но на это понадобилось бы во много раз больше полиэтилена. Теперь у нас не только пакет с пакетами, но и дома с пакетами. Вот так. Теперь, если ты не сдашь зимнюю сессию, можешь гордо заявить родителям. Мама, я как Илон Маск. А знаете почему? Как оказалось, у американского изобретателя тоже нет диплома. В сети активно обсуждают расследование Capital Hunters. В нем говорится о том, что Илон на самом деле нелегал. Якобы он подделал диплом и получил визу. Если факт подлога докажет, то его могут выдворить из США или посадить в тюрьму. Даже если Маск не имеет степень бакалавра в области физики, то Тесла и SpaceX могут служить обратным примером. Илон, если что, всегда ждем тебя в России. Если маска все-таки посадят, и машины будущего создавать будет некому, это сделают французы. Сенат Франции одобрил предложение фракции зеленых, и теперь в стране можно ездить на фритюрном масле. Да, это не шутка. Некоторые авто теоретически действительно могут ездить на масле. По словам экологов, из 10 литров отработанного масла можно получить 8 литров топлива. А теперь к милым новостям. Собакин из Грузии стал местной достопримечательностью. Его прозвали арбузной собакой. И у нее даже есть своя отметка в Google картах. Арбузные собаки ставят самые высокие оценки и оставляют восторженные отзывы. В комментариях ее называют великолепной булочкой. Шарообразный песель выглядит так, будто вернулся от бабушки. И не без этого. Собаку действительно прикормила во время локдауна бабушка. И даже построила ей домик из коробок. Иногда нам всем нужна такая бабушка. Кубок мира ФИФА не самая главная цель. Победитель чемпионата мира по футболу получат тонны пива. Совсем недавно мы говорили о запрете алкогольных напитков на чемпионате мира 2022. Чтобы добро не пропадало, а на это на минуточку было потрачено 75 миллионов евро, компания пообещала все нереализованное пиво отдать стране победительницы. Если неделю назад мы были уверены, что главный приз — это Кубок Мира Фифа, то сейчас мы думаем, что кому-то очень сильно повезет. Неплохая мотивация к победе. Когда еще в Катар за пивком сгоняешь? Такие дела. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!